Добрый день. Приглашаю всех на свой авторский семинар, который называется «Богатство в нашем кошельке» или монеты и банкноты, которые мы получаем на сдачу. В этом семинаре вы можете много чего интересного, полезного. Ни ничего чего мы обычно проходим синимом, не замечаем. Я буду делиться с вами опытом, какие богатства можно найти у себя в кошельке. И это богатство нам дарит, условно, конечно, дарит, Наш центральный банк, просто мы не пользуемся этим, а есть хорошая возможность для меня знание, получать хороший прибавок к своему бизнесу, своему проекту, к своей зарплате. На этом семинаре я буду делиться с вами секретами тайными нашего кошелька. Какие банкноты интересные, какие монеты интересные. Какая их настоящая стоимость. Не та, которая на них начеканена на или напечатана, а какая реальная стоимость. Вы много узнаете интересного, практичного. Особенно, я думаю, будет интересно прийти с, с детьми, потому что дети очень любят такую информацию и с удовольствием потом пересматривают денежки и, и банкноты. Приглашаю, приходите, буду рад видеть.